Наконец-то декодеры добрались до моего канала. А, смотрите, декодер Золотой Шар! Ура! Извините, эмоция! Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Певетик, цветочек! Не хочешь себе и новенькую печесочку? Эм, ну вообще-то мне моя очень нравится, не хочу я новую. А, а ты чего, Сахалок? В поихмах я записала столи? Не нужно кое-что наколдовать. Нам же нужны новые девочки в наш детский сад. Правда? Ну ладно, скоро буду. Слушайте, ребят, а почему это он сахарок с фломастером бегает по детскому саду? Чего? Устаиваем ты, Макет Селленс? Да нет! Какой ты, Макет Селленс? Нет, это она у нас занимается волшебством. Чем? Фломастером, что ли? Да ну ладно, что вы здесь выдумываете? И чего? Новый платье Тензе так классно! Село Датк, да ты головастик! А насчет этих платьев я обязательно задумаюсь. Мне зато же тоже нужно обновить мой гадеоптик. превращу! Приветик, друзья! Ну что ж, смотрите! Наконец-то декодеры добрались до моего канала! Очень классно! Я очень-очень рада! Они такие классные! Мне уже не терпится посмотреть эти все зашифрованные шифры буковки и все такое! Ой, очень-очень классно! Давайте начнем поскорее! Достанем эту лопу! Ну и, конечно же, увидим Какая куколка здесь внутри. Я не думаю, что в этой серии будут спрятаны вредины. Здесь все милые, классные девчонки. Пока еще девчонки, пока мальчики еще не вышли. Здесь у нас подказочка. Но пока не могу ее прочитать. Второй слой. Ой, смотрите, здесь розовый шарик. Здесь все куколки, лол, лол, лол, лол, лол, ло, и сердечки. Ой, какая малышка, вау. Ага, здесь все такие классные. Смотрите, какая у нее классная прическа. Она прям четырехцветная, красная, белая, синяя, желтая. А, класс! Она мне чем-то напоминает своей прической, конечно. Фараон, но только формой своей прически открываем. И наконец-то мы добрались. Вот наши пакетики. А, вот и лупа. Ух тышка, наконец-то. Ой, я а здесь хорошо видно. Здесь вишенка. Вау, плюс бомба. Вишневая бомба. Ох ты. Эта куколка прям бомбезная у нас будет. Я обожаю это стеклышко, эту лупу. Она нам открывает много секретиков. Let me out, выпустите меня! Ой, а здесь, а здесь low surprise. Понятно, это наверное есть на всех пакетиках. Да, здесь огромными надписями low surprise, little sisters. Давайте еще посмотрим, что у нас здесь спряталось. Здесь разбитое сердце. Вот оно разбито пополам. И буквочка A. Ой, здесь пакет молока. И буквочка N. Это мы заполним немножко позже. О, вот они какие классные, такие милые, обалденные. Это что-то. Такие красивые малышки. Их так много. Но видимо, если старших сестричек будет три волны, ну этих точно будет две. Ну что ж, поехали открывать этот декодер. И здесь, конечно же, малиновый брелочек. Что там дальше у нас? А, вау, какие крутые очки! Слушайте, очки похожи такие, как у Google Квин. Точно, такие же черные, классные. Вот здесь вот наверху камешки. И вау! А это та куколка, которую больше всего хотела! Смотрите, какая обалденная сумка! Это как будто бы кубик-рубик! Видите, с двух сторон как будто бы действительно похожа сумка на кубик-рубик! Не считая вот этих сторон завязочками, шнуровочкой! А вот так, ну точно, смотрите, кубик-рубик! Кубик-рубик! Очень классная и цветная сумочка! Я просто обалдею! А куколка, ой, как я ее хотела! Я видела уже в интернете большую куколку, она просто, я не знаю, она... это моя фаворитка, хотя классная, конечно, и поп харк очень классная, но я не знаю, мне вот это ну просто запала в душу. Смотрите, какая она клевая. А -а -а -а! Вот она, вот она, вот она, вот она. Если честно... Я не знала, что она мне вот с первого раза просто может попасться, что я его вот так вот с первого раза, раз и найду. Но я очень в это верила и очень этого хотела. Ребята, я просто, не знаю, но читаю ваши комментарии, вас столько не верящих в себя. Ребята, верьте, верьте в себя обязательно. Эта вера всегда прилипает, просто вот. Ой, какая она классная, эти... Эти ее пряди разноцветные, сиреневая, голубенькая, розовенькая. У единорожки более такие приглушенные цвета, а эти очень яркие. Ребята, напишите в комментариях, какая ваша любимая куколка из серии Лол Декодер из четвертой. А я с удовольствием почитаю ваши комментарии. Итак, берем все наши шпионские штучки и начинаем исследовать новый шар декоде. Здесь у нас те же надписи, сердечки И Лил Канзас Кьюти, какая-то милашка Поехали посмотрим, что нас ждет во втором шарике И наша подсказка Ха, Тут так просто не посмотришь Здесь нам нужны наши пионские штучки Итак, ой, смотрите, здесь пламя, огонек И плюс Здесь метка и стрела, попавшая прямо в цель. Вау, интересно, то это такое означает? Вот, присмотритесь хорошенько, вам все видно? Нет, видно, круто вообще. Итак, итак. Мне сегодня странный голос, да? Ну что ж, поехали дальше. Смотрите, декодер. Извините. Эмоция. <свят> <свят> О, тышка. Вот это да, куколка, которую я хотела больше всех, наверное. И еще плюс золотой шар. Но здесь в золотом шаре, я знаю, попадается тоже. Очень обалденная кукла. Есть. И наша вторая лупа. И поехали. Вау. Это у нас что? Это у нас аксессуар. Ух-ты-шка, какие очки! Здесь голубые стеклышки и золотая права. Кажется, я догадываюсь, кто меня ждет внутри! Вау! А, это золотая шляпа! Да, я знаю, я знаю, я знаю, кто это! А, класс, класс, класс, класс, класс! класс. Вот она, вот она! Редкая, ультра-редкая кукла! Вы только посмотрите на эту красотку! Вот это да, она точно золотая! У нее золотые волосы, золотые трусики. И здесь есть бирюзовая прядь и также бирюзовая сосочка. Ух тышка, вот это фарт! Мне сегодня попались две обалденные куклы. Ту, которую я очень хотела. И самая-самая редкая. А, это очень-очень круто! Но если честно, когда я... К сожалению, у меня нет ее старшей сестренки. Но теперь я ее точно найду. Ну что ж, а теперь давайте проверим, как наши новенькие красоточки меняют цвет. И начнем мы по очереди с первой куколки. Ааа, -а -а, смотрите! О -о -о! Бомбезно, классно, круто, офигительно. Смотрите, челка остается таким же цветом, а волосы полностью встают ярко-ярко-оранжевые, очень-очень классно, да, иди сюда, она убегает, у нее появился вот такой вот костюмчик, как будто спортивный, видите, лосинчики, ее трусики стали бирюзовые и розовая, даже не розовая, а малиновая футболочка, Какие зеленые-зеленые волосы. Темно-зеленые. У нее появляется также топик зеленый. И полосочки зелененькие на золотых трусиках. Очень красиво куколка меняет цвет. Просто действительно она золотая. Она у нас ультраредкая. И тарам! Волосы опять золотые. Смотрите, а здесь ярко-насыщенно зеленые. А здесь золотые. Ха-ха-ха! Круто! Ну что, ребята, вам понравилось мое волшебство? Тогда не забудьте зайти на канал Toys в следующий раз. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы этот следующий раз не пропустить.